Здравствуйте, Наталья, вы хотели поделиться результатом? Да, Саулеш, здравствуйте. Угу. У меня было подозрение на онкологию. Написано было ликами. Угу. Подозрение. Вот, походив на волшебные щелчки, потом пришла к врачу и уже не обнаружили, сказали, чего вы к нам пришли вообще. Супер. Хотя, хотя было, да, анализы были такие. У меня исправка сохранялась, можно что угу. сделать потом. Угу.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 Мы Саулий Мурат Тиневаев, практики психологи, телесные терапевты, мастера преображения жизни. Ждем вас. До пока.